и у вас и у ваших близких такой код действительно есть если начитать такой код у себя в доме в квартире в бизнесе и так далее он устранит любое проявление лжи и людям не захочется не вам врать не вам самим не захочется врать ну и так далее и так что это за за код его можно разделить на две части или читать одним слогом. Звучит он так. хья на вдохе, яюх на выдохе, хья я юх или я-юх-я. Правильно и так и так, я-юх-я, я-юх-я, я-юх-я, я я Можно произносить его в, в виде двух слогов, я-юх-я, я юх я, я, юх я Можно одним слогом, я-юх-я, я-юх-я. Таким образом начитайте его. 108 раз это уберет у вас морока, который заставляет окружающих людей вокруг вас лгать вам, обманывать.